Всем привет! Сегодня поговорим о восстановлении пластика нижних частей скоростных автомобилей. Это Porsche, нижние губы бамперов. Бампера красятся отдельно, эти штуки были в заводском пластике, то есть как бы структура. Ну, не совсем структура, хм, такой хороший пластик, приятный на ощупь. Скорость и время делают с этим пластиком просто страшные вещи. Я, к сожалению, не успел заснять те, какими они были. Но представьте, что вот это вот, что осталось крупное, это был вот этот весь низ такой, вот эти все части задние убитые. Они перечуханные наждаком 120, 180, 220 и 320. Убран весь ворс с них, который от наждака шелушился. Ничего не шпатлюется принципиально ничего не грунтуется грунтом-наполнителем принципиально потому что вот эти все шпатлевания и грунтования на таких элементах они чреваты откалыванием очень быстрым и что это все снизу будет светиться поэтому вот этот допустим, самый крупный скол он так и остается таким самым крупным его как бы видно там под клипсой не будет а его сейчас нашпатлюешь если там будет обмываться это будет сильно заметно какие есть варианты окраски этого пластика Грунт по пластику, структурная краска для пластиков, для бамперов, ну, такого рода я так как образец взял. А, окрашиваем, получаем неплохой внешний вид. А, из минусов на нем зависает грязь, сложно отмывать, а, довольно-таки легко лущится, крошится камнями. То есть прямые удары в этих местах она слабенько держит на себе эта краска. А будет колоться, будет шелушиться, будет замываться отгрунтовать черным грунтом покрасить цвет кузова вариант, но сразу тут поколится прям буквально через сотни километров на хорошей скорости единственный вариант, который есть и он по моему мнению самый правильный это двухкомпонентный грунт для пластика именно двухкомпонентный и раптор черный накатаем его так чтобы он был первый слой припыльный второй слой в залив нормальная сушка и разложим эффект для того состояния до которого требует клиент то есть это можно сделать его как глянцевым так и матовым как крупной структурой так и мелкой россыпью то есть с ним можно сделать что угодно а после двух недель Извиняюсь, после трех недель Раптор три недели полноценно сохнет. А здесь получить сколы сильные будет фактически невозможно. Да, будут мелкие, если он будет в глянце оставаться, будет как матовость видна от ударов камней. Но глобальных сколов так, чтобы в пластик выдирало на Рапторе не получить. Уже будут или вообще такие пробивы, что там пластик будет мяться, или это просто будет от Раптора все дело хорошо отскакивать. По подготовке по наждакам уже сказал. Теперь надо заклеить вот эти вот луночки скотчем хотя бы примерно, чтобы не засыпать максимально, не засыпать там Раптором количество этих отверстий, потому что это вся крепежка. Ну тут, допустим, большие пролеты, а там сзади надо закрывать это дело. Все обезжирено уже, наносится, смешивается грунт по пластику в один слой. У него тут задача им дать хорошую адгезию. Он сушится. И наносится там в 2-3 в слоя, сколько уже необходимо, раптора. Наносилось все с дюзы 1,7. Это грунтовочник. Ну, минут 10-15. В общем, как все пятна, которые глянцевый остаток доливал. Помотовеют. Еще плюс 5 минут. И можно работать любым типом материалов, которые как бы необходим. Ну, у нас тут раптор в этом случае. Просов пластик. Грунт, по пластику на пластике. Теперь берем вот такую елочку саголовскую. Я как-то пару раз показывал его Это манометр, который отбирает редуктор Точнее давление в бачок дует с тонкой регулировкой Только я что-то не пойму, он меня типа, дает Вот такие звуки Не знаю почему, я уже и давление сбросил Входящее до трех А он все равно, если тут накрутить Тепловоз включается Если тут закрутить, там прекращается Само собой Ну, Не знаю в чем прикол, но оно работает Короче в бачок чуть поддувает, настраиваем так, чтобы удобно по скорости нам устраивало нас. И первый слой такой, присыпной. получаем вот такой эффект а почему не в залив первый слой а хрен его знает что там снизу с ворсом может происходить хотя его в принципе нет после 320 но такое То есть присыпали оставили минут 10-15 пощупали что там происходит с ним а второй будет в разлив прям такой чтобы затянутое было а фиг с ним какая будет шагрень Смотреть надо. То есть Можно разбавить, потолще положить, но надо именно разлить, чтобы создать цельную затянутую пленку. А уже эффектный слой. Надо, не надо раскладывать. Это дело каждого. Можно рассыпать, распылить, можно что-то, можно еще в залив один сделать, но тоненький. Это уже именно эффект. То есть то, что мы должны получить. Он уже смотрится неплохо. Надо ему дать высохнуть. И будет прикольненько. Пробуем покрытие высохло, теперь наливаю мокро единой пленкой. Так, после нанесения вот в таком виде, закрытом, это дается нормальная защита. И целостность будет хорошая у покрытия. Я переобуваюсь в и 1.3, голова HVLP. Развожу примерно 30%, что у меня осталось. И сейчас факел на полную, подача на полную, давление единичка, Прохожу и делаю вот такое. Такое надо будет сделать два раза сразу меняется визуальный эффект. Если так и оставить, блеск чуть-чуть уйдет, станет чуть мотовее, когда полноценно высохнет Но я сделаю еще один такой же проход, чуть-чуть просыплю Будет довольно-таки симпатично и красиво Посмотрим на вчерашний результат Так вроде все красиво, но я сейчас покажу, что я буду переделывать Сейчас утро, прошло 11 часов по времени, простое делали в ночь все хорошо, но у Раптора есть один прикол. Его назначение он все-таки в густом состоянии наносится, с шагренью с высокой. Когда наносил из дюзы 2.0 под давлением, скатываются, все равно собираются катышки. Я их так собирал на первом слое. Но вторые тонкие были, они их не пересыпали. Что я сейчас делаю? У раптор в принципе сухой, я вот уже так пробно поподтирал. Беру файн делаю именно на катышках вот так то есть я их распираю, потому что ну так оставлять знаете, не тот автомобиль и не так уж сложно доделать, я их видел и на первых слоях, я думал, знаете уберу их, они чуть подрастянутся и сверху она пересыпается, нет, не пересыпалось поэтому я нанес вот этот один слой э, такой припыльный еще чуть-чуть просыпал, вижу, что ничего там не происходит в нужную мне сторону я оставляю спокойно Э э ну, бросаю и Ухожу отдыхать Все равно ему надо было бы сохнуть есть, э Вытащить вот этот вариант Плевка невозможно А катушки эти собираются Сами по себе собираются В бачке В бачке, может что-то с дюзы, хотя дюза была чистая Отпрыгнула Но есть такой прикол У Раптора, никуда от него не деться Хотя и через фильтрующую воронку Все пролито было ну да ладно, сейчас опять также я сюжет 1.3 просыплю то, что мне осталось доделать, прям так мне нужно положить, припылить два последних слоя. И будет все красиво. Я такое заметил неоднократно уравнение. Ну что, осталась финишная прямая. Я все промотовал. Файном прошел. Обезжиривать ничего не надо. Продуваем, протираем липкой салфеткой. Утираемся. И можно окрашивать. Ну, само собой, если не было никаких грязных дел, таких жирных. Я еще раз проверяю, может где-то что-то дотереть, потому что смотрю, тут как будто вот эти мусор был этот, я его убирал иголкой. Как будто какой-то кратерок. Ну, сейчас все повытираю, посмотрим. Может надо тирануть. Так, повторяем последние, скажем так, процедуры по проходу. Дюза 1,3 опять разбавлена 25%. Если мне надо будет на последний слой, еще чуть разбавлю, чтобы более мелкую муку положить. И сейчас путем просыпания я делаю такой мокрый хороший слой. Давление 1, подача на полную факел по факту, как надо. Наливаю, то есть насыпаю, чтобы ушло само как бы в залив. Получается мокренько, 15 минуточек. Оно подсыхает, чуть-чуть помотовеет, вот тут уже начало мотоветь. И повторяем процедуру до того состояния, пока нам будет нравиться. И все равно, даже с и 1.3 уже через 125 микрон просеянный фильтр. Сейчас покажу. Короче, вот царинка. Видно? Вот она. Эта фигня образовывается в самом рапторе в бачке. С этим сделать ну как такового ничего. И чем больше дюза, тем больше размера вот эти вот хреновины могут через дюзу пройти. Ну, это единственный из минусов раптора. Но количество плюсов у раптора при такой обработке как бы перекрывает вот эти вот мелкие точечки, которые образуются. Он уже начинает подсыхать. Видно, что мотовеет. 15 минут слой подсыхая, он разравнивается, становится симпатичным, таким красивеньким. Господи, у вот это, знаете, так прохожу, как, как такая сарина, думаю, откуда, и палы. Повторяем процедуру, то же самое делаем. Выносим на солнышко сохнуть сие делу и смотрится красиво прям очень красиво и сразу уже незаметно у тех микро микрообразований которые были эффект офигительный эффект как бы вот так вот структура выглядит если ее положить изначально но просто структура не имеет такой крепости которую имеет раптор классно, результат классно самое главное что <coughs> недели через три с этим покрытием уже что не делаем и будет все пофигу только кирпичаки которые или гвозди так что пластик уже рвать вот это его убьет а так можно давать на работу гарантии шпатлевки нет нигде нет. А, грунта нет никакого который будет светиться если даже что-то где-то отодрать именно проколупать там будет черный пластик снизу виден эти штучки снимаем там подкрепухи по крайней мере никаких проблем быть не должно все залезет все а, по времени работы Сань, сколько ты их зачищал ну, часика, полтора. полтора часика, часика и Я, я... полчаса одна... одна, я понял. 180, ну, так это ты выиграл, да, понял, да. И я еще минут 40 доработал с ними. Ну и нанесение. Не считаем, что я на ночь ставил, просто это время такое. Мое. Мой косяк. Как бы надо было как-то подумать. Может, сразу с дюзы 1, 3, 1, 4 брать. Но я захотел с дюзы потолще навалить. Знаете, хотел сделать лучше, получилось как, как обычно. А, ну, в общей сложности сколько? Часа 4, да? Вся работа, то есть с покрасочкой, в отдачу. Грунта у меня ушло 100 грамм, я сюда распылил. Раптора я сюда завалил первый раз, разводил 180. И сейчас доразвел развел 150, еще пропылил, там чуть-чуть вылил, выбросил. Такие вот расходы. Результат огонь. Всем пока.